Вчера я пил и был счастливый. Сегодня я хожу больной. За что ж ты, мать, сыра природа, настолько безжалостна со мной? Мне сон, что я был трезвый Ангелы пели в небесах А я проснулся в черном теле Звезда застряла в глазах Говорила мне, мать, летай пониже Говорила жена, уйдешь на дно А я живу в центре циклона Жизнь и мне все равно. Люди работают за деньги Смотрят в окно на белый свет В нашем полгу все каникадцы Кто все успел, того здесь нет Так скажем, бонзай, и бог с ней ствердит. Все, что прошло, сдадим в утиль И здесь у нас в центре циклона Ясно, светло и пол Вчера я пил и был счастливый, сегодня я хожу больной. За что ж ты, мать, сыра природа, настолько жалостно со мной? помнишь, мать, сыра природа, я все же сын тебе родной.